потому что это сакральное место, здесь протекала речка Пачайна, а мы занимаемся возрождением речки Пачайна в городе, здесь крестили киевлян, здесь свергали идолов с горы по Борячеву узвозу, линии фуникулера. Это место связано с летописными событиями, это наша настоящая история, а если мы вернем нашу настоящую историю, то мы сделаем нашу жизнь ярче, и нам не надо будет куда-то уезжать из страны, чтобы конце концов, жить, жить по-настоящему, понимаете? Мы просто вернем силу этому городу и этой стране. А, там раз в неделю, к пятнице, наверное, ближе или, или а возможно, бывает и по понедельникам, я думаю, припынет свою деятельность как громадский активист, но потом толкаю себя э, под мягкое место и выхожу снова делать. с депутатами будут другие люди. Я занимаюсь возрождением речки Пачайны. Моя мечта э, сделать возле нее парк, сделать ее как водный объект, сделать на ней исторический музей и в конце концов дописать о ней книжку». То, что ситуация с почтовой площадью все-таки развернулась в нашу сторону. То, что было принято постановление Верховной Ради, Рады о предоставлении национального статуса и создании национального музея здесь на раскопках. Мы всегда возвращаемся ну, вы слышали, что Дед Мороз должен быть обязательно женщиной. Ну, как мессию ждут женщину, да, и Дед Мороз должен быть женщиной. И, конечно же, Дед Мороз должен прийти с места, которое связано с, со столь историческими событиями. Дед Мороз зайдет в Киев именно через Крещатицкие ворота. Голосуем!